всем привет сегодня хочу рассказать вам про свою тактическую ручку которую я ношу с собой почти каждый день изредка когда случайно могу ее забыть в тумбочке своего стола но каждый день в кармане моих штанов она всегда со мной хочу рассказать что данную ручку я покупал на сайте Алиэкспресс заказывал ее в китае ну для меня это как бы не является там прям проблемой что если товар из китая то значит он обязательно там плохой или что-то с ним не то я такого мнения не придерживаюсь но как бы старательно старался выбирать на сайте когда заказывал ну и как бы нашел в принципе ну такая ручка обошлась мне в 10 долларов с доставкой бесплатной в Украину по Укрпочте и ехала она ко мне где-то полтора месяца ну это если вы хотите бесплатной доставкой если же хотите быстро там за неделю вам придется заплатить долларов 25-30, тогда через UPS или TNT вы сможете быстро заказать и получить такую ручку. Я же готов для экономии подождать, у меня нет такой проблемы, нетерпения. Вот, ну и рассмотрим данную ручку. Вот она выполнена в таком черном цвете. Очень интересном. Здесь такие вот насечки, как бывают на грифе штанги или там на каком-то металле. Очень интересно смотрится и хорошо держится в руке. Имеется на ручке клипса. Достаточно прочная и жесткая. Тут вот какая-то надпись. Сейчас вот поймаем фокус. А это ну в самом деле, что ты будешь делать с этим? Извиняюсь за качество. Снимаю на фотоаппарат. Нету нормальной камеры. В общем, ручка называется lxlb LB2. Фокус почему-то ловить не хочет. Ну да ладно. Обойдемся. Вот. С помощью прокручивания она выдвигается немножко назад и закрывается изготовлена из авиационного алюминия наподобие моего фонарика феникс очень прочная толстый металл что эта сторона что это вот специально заточено в такое острие для разбития к примеру окна ну или же самообороны то есть для разбития стекла если вы там в машине какая-то ситуация внештатная вот могу открыть и продемонстрировать изнутри На ручке имеется такая вот резиночка уплотнительная. То есть когда вы ее закручиваете, она не пропускает внутри влагу. Стержень обычный, который продается на каждом углу, в каждом киоске. И стоит он как бы, там, максимум, наверное, гривну. То есть я думаю, это не проблема. Теперь смотрим толщину металла. потерял пружинку так мы видим что ручка достаточно толстая попробуем замерить то есть толщина у нас почти 2 миллиметра ну где-то 18 не полтора но где-то почти 2 миллиметра что достаточно толстая. Смотрим с этой стороны, тоже замеряем. С этой стороны толщина где-то один и один миллиметр, вот. Мне эта ручка очень нравится, я ей пользуюсь каждый день, пишу, то есть она для меня вот очень удобная, такая, можно сказать, приятная тяжесть в руке, то есть что-то чувствуется, что даже как-то пишешь. Но это мое мнение, еще раз повторюсь, что я никому его навязывать не буду, просто высказываю свое мнение. Далее по поводу использования этой ручки в качестве какой-то самообороны и тому подобное. Сразу скажу, что я еще никогда у меня не приходилось там применять эту ручку именно для самообороны. Ну как-то всегда конфликт можно уладить словесно только в самом крайнем случае когда ты не можешь уже повлиять на человека словами или он не понимает что вы говорите или когда он на вас уже откровенно нападает то тогда надо защищаться но даже в таких случаях я никогда не надеюсь на какие то посторонние предметы потому что на это надо время пока ты засунешь руку в карман выймешь, возьмешь потом нанесешь какой то удар данной ручкой потом опять таки не туда попал как бы можно и покалечить человека что за собой потом может повлечь такие последствия как уголовную ответственность и никто потом к сожалению в нашей стране разбираться не будет там что ты там защищался, еще припишут тебе как превышение необходимой самообороны. Поэтому, я думаю, что если применять такую ручку, то в самых крайних случаях, что если нанести удар вот этой частью в какой-то мягкие ткани, то я думаю, можно пробить так же само, как этой стороной, так и этой. И нанести очень серьезную вещь. Далее, конечно же, эту ручку можно использовать для разбития там, стекла. Когда вы, к примеру, попали в аварию, и вам надо срочно быстро выбраться из машины, вы можете взять ее в руку и нанести удар по стеклу или по какой-то там еще штуке, которая может разбиться. В общем, для таких целей можно еще ее использовать, если нету других предметов под рукой. Единственное что, я пробовал испытать данную ручку на доске деревянной. И взял ее вот так вот в руку, зажал и нанес удар вот этой частью. Средней силой был удар, я не размахивался со всей силы. Вот. Конечно же в доске осталась выемка, такая как раз под вот это острие ну где-то углубилась вот до, до такой части но хочу сказать что так как рука была без перчатки то было очень неприятное ощущение от вот этой клипсы именно на пальцах за счет того что когда ты сжимаешь и наносишь удар то это как-то клипса протягивает по пальцам и достаточно неприятное чувство, то есть э, такой совет, если же вы решили использовать эту ручку и бить, то советую вам одеть перчатку какую-то, вот какая будет под рукой, а уже потом взять ее в руку и нанести удар тогда у вас и рука будет защищена и все будет в порядке как бы вы не повредите свои мягкие ткани на руке вот. как бы это просто совет потому что я чуть было не травмировал себе руку и хорошо что я не размахнулся со всей силы как изначально хотел попробовать я думаю что хорошие царапины бы на пальцах у меня бы остались Если кому-нибудь будет интересно, где заказать такую ручку, то я вам брошу ссылку, напишите сообщение там, где я заказывал. То есть я не продаю эти ручки, сразу вам говорю. И могу просто подсказать, где я купил. Но сразу говорю, там вы будете ждать достаточно долго. Поэтому если готовы ждать, то можно заказать. Спасибо за внимание, с вами был Валентин и обзор моей тактической ручки. Заходите на страничку, может быть увидите что-то еще полезное для себя. Пока-пока!